Всем привет, друзья! С вами снова Равиль, компания LineX. И вместе с компанией Quip сегодня мы хотели бы представить вам обзорную экскурсию на наш флагманский аппарат LineX NABU. Мы пройдемся по самым главным и важным моментам, которые есть в нашем паркнинг Также бы хотелось напомнить, что компания LineX это большая компания с долгой историей в 40 лет. Мы присутствуем на рынке в 96 странах мира, включая Россию, и стараемся донести до наших клиентов не просто удобства, но и новые технологии. Но давайте от слов перейдем к описанию и поговорим о нашем Linux Boosted. Linux Nabu это самый мощный аппарат на сегодняшний день на рынке. В предразогреве он может достигать температуры 320 градусов. Аппарат стал на 20% меньше по сравнению с предыдущими моделями. При этом он не потерял в количестве уровней, которые мы можем загружать при работе. Самая небольшая модель может вместить в себя 6 лотков размерностью JN1.1 и 5 лотков размерностью 600 на 40. Самая большая может вместить в себя 20 лотков. Базовая мощность. Такой модели на 6 уровней будет 11 кВт. Каждый аппарат линейки на NABU Boosted оснащен дисплеем размерностью 10,5 дюймов. Сегодня давайте более детально посмотрим, что же происходит на нашем экране. В первую очередь хотелось бы поговорить о ручных режимах, которые присутствуют в данном аппарате. На экране вы можете увидеть их представленными в самой верхней колонке. Конечно же, это три самых стандартных режима у пароквингтомата. Это конвекция, это пар и режим комбинированного приготовления. Также у нас есть режим регенерации, но о нем мы поговорим чуть-чуть позже. Итак, конвекция. Для того, чтобы войти в любой из режимов, нам нужно нажать на соответствующую иконку на экране. В каждом из режимов мы можем изменить несколько ключевых параметров в нашей печи. Первый параметр, конечно же, это температура. Второй параметр это время. И здесь мы можем готовить как по времени, так и по термощупу, который располагается во внутренней части двери нашего аппарата. Третий параметр это параметр влажности, который присутствует в нашей рабочей камере, с которой мы можем работать, либо давая больше влаги в рабочую камеру, либо наоборот осушая ее. Общая система Изменение микроклимата в рабочей камере нашего аппарата называется аутоклима, И в каждом из представленных режимов она называется по-разному. В режиме конвекции эта функция будет называться Fast Drive. Fast Drive позволяет удалить излишнее количество влаги из рабочей камеры, делая продукт более сухим. Но также, если мы хотим наоборот оставить больше влаги в продукте, мы этот параметр можем изменять. Четвертый параметр, который мы можем изменять в нашем устройстве, это, конечно же, скорость работы вентилятора и принцип работы вентилятора. В нашем аппарате вентилятор имеет 6 скоростных режимов, от самого большого до минимального. Вентилятор в нашем аппарате может работать в двух режимах. Первый разгоняет горячий воздух в одну сторону. Такой режим удобно использовать для приготовления гастрономических блюд. И второй режим вентилятора, который представлен у нас вентилятором с пунктиром, который разгоняет воздух в рабочей камеры сначала в одну сторону, затем он останавливается и разгоняет воздух в другую сторону. Такой принцип работы вентилятора очень удобный для того, чтобы приготовить, например, хлебобулочные изделия либо выпечку. Но перед тем, как воспользоваться любым режимом в нашей печке, ее нужно предразогреть. Для этого у нас существует кнопка «Прихит». В режиме предразогрева мы можем выставить температуру от 30 до 320 градусов. Температура определяется в зависимости от того, какое блюдо вы сейчас будете готовить. Это значит, что если мы готовим при 180 градусах, печку нам нужно предразогреть до 190 градусов, после чего мы подтверждаем температуру и аппарат уходит в преднагрев. В нашем аппарате также есть режим пара, он представлен как и предыдущий режим четырьмя параметрами, но если вы приобретаете бойлерную машину, вот здесь будут представлены еще два параметра, они будут называться ЭКОВАПОР и ТУРБОВАПОР, с функцией ЭКОВАПОР вы будете готовить при температуре ниже 100 градусов, при более щадящем паре. Такой режим больше подходит для того, чтобы приготовить деликатные продукты, например, как спажи или шпинат. Второй режим – это турбовапор, с помощью которого мы будем готовить при температуре выше 100 градусов, что позволит нам быстрее отварить продукты в рабочей камере с помощью более интенсивного пара. Следующий режим – это режим комбинированного приготовления. В данном режиме у нас изменится только один параметр – параметр «Аутоклима», который позволит в данном режиме добавлять или убавлять количество влаги, которое поступает в рабочую камеру, который позволит либо убрать, либо добавить количество влаги, которое будет использоваться в нашей рабочей камере. Также в нашем аппарате есть режим регенерации. Данный режим позволяет при относительно низких температурах и большой влажности доготовить блюдо прямо на тарелке. Данное решение идеально подходит для больших банкетных служб и больших аппаратов моделей 201 и 202. Сегодня мы также хотели бы вам напомнить о рецептах от компании Linux. Наши рецепты делятся на две категории. Первая категория – это рецепты ICS. ICS переводится как Interactive Cooking System, то есть это те рецепты, которые мы прорабатываем и дарим вам при покупке нашего оборудования. С помощью таких рецептов вы в одно касание можете сразу начать готовить то или иное блюдо, потому что параметры уже сразу будут заданы. С помощью таких рецептов вы можете начать работать в одно касание, потому что все Параметры уже будут заданы в данном рецепте. Второй тип рецептов в нашем аппарате это рецепты системы Multilevel. Система Multilevel это система многоуровневого контроля блюд. В ней мы можем готовить сразу большое количество рецептов на одном уровне. Давайте же посмотрим, что находится в нашем рецепте ICS. Запускаем такой рецепт, обязательно удостоверившись, что там написано ICS. После чего на главном экране мы видим еще одну интересную особенность нашего аппарата. Данная особенность называется «Набу-коуч». Это маленькие подсказки, которые шеф-повара специально пишут для пользователей наших парокнинг-томатов, которые позволят вам готовить ваши блюда еще лучше. В первую очередь рецепт у нас всегда представлен температурными показателями и показателями влажности и времени. Но если мы хотим больше узнать о рецепте, мы всегда можем зайти во вкладочку "Инфо". Первая вкладка это содержание, которое нам рассказывает об общей истории рецепта. Вторая вкладка это ингредиенты, которые нужны нам для того, чтобы сделать заготовку данного блюда. Третья вкладка это процесс, то есть что нам механически нужно сделать для того, чтобы сделать этот полуфабрикат. Также у нас есть Вкладка аксессуара, которая помогает нам выбрать наилучший аксессуар для приготовления того или иного блюда. И пятая вкладка – презентация. То, как блюдо должно выглядеть на выходе. По сути своей, рецепты ICS – это не только приготовление при определенном режиме, но это, конечно же, и полная технологическая карта. Все рецепты от компании Linux всегда находятся у вас под рукой, и вы можете найти их во вкладке «Мой набу. Нажимая на данную вкладку, вы переноситесь в общую память устройства, которая насчитывает более 320 рецептов. Вы можете выбрать любой из них и в одно касание перенести его на рабочий стол вашего устройства. Дальше хотелось бы поговорить о нашей запатентованной системе Multilevel и Multilevel Plus. Система многоуровневого контроля блюд присутствует не только у компании Linux, но у нас она является действительно удобный и функциональный. При использовании данной системы, рецепты, с которыми вы работаете, располагаются в папочках с названием MultiLevel. Давайте посмотрим, что может находиться в одной из таких папок. Для этого нам нужно выбрать папку и нажать на нее на мониторе. В данной папке и в данном режиме мы, во-первых, можем изменить название папки, а во-вторых, мы можем изменить наполнение наших рецептов. Для этого мы нажимаем на иконочку плюсика и добавляем интересующие нас рецепты. Сделать это очень просто. Мы выбираем количество рецептов и нажимаем кнопку «Добавить». Хотелось бы заметить, что все рецепты системы MultiLevel имеют всего лишь один шаг. Это сделано таким образом, потому что все рецепты мы будем готовить при одной и той же температуре. Важно, что выбирая общую температуру в рабочей камере, допустим, это будет 180 градусов, linex будет автоматически подбирать те рецепты, которые можно доготовить при 180 градусах. Теперь более детально про многоуровневый контроль. По сути, эта система представлена таймерами, которые мы можем разместить на каждом из уровней нашей печи. Но только в нашей системе Multilevel Plus вы можете разместить сразу два рецепта на один уровень. Тем самым в машине 6 уровней вы одновременно можете готовить не 6 блюд, а 12. Также в любом из таких рецептов вы можете изменить параметр времени. Для этого вам нужно выбрать рецепт, нажать на него и перетащить ползунок времени на нужную вам отметку. После чего вам не нужно следить за тем, сколько блюдо будет готовиться, потому что температура и время изначально будут заданы в таком рецепте. После вам нужно будет всего лишь подождать, когда машина скажет вам с какого уровня и какой продукт вам нужно достать. В этом режиме у нас есть еще одна функция, которая называется Just-in-Time. Представлена она вот такой вот кнопочкой. В данном режиме сначала нам нужно разместить каждый рецепт на том уровне, на котором он будет готовиться. После чего нам нужно будет нажать кнопочку Play. И в зависимости от количества времени, которое готовится блюдо, машина сама будет подсказывать вам, когда и какой продукт нужно загрузить в рабочую камеру. Тем самым в этом режиме все ваши блюда будут готовы к одному и тому же времени, что является очень удобным, если, например, вы работаете в большой банкетной службе. На экране нашего устройства после папок мультилевела идут простые папки. Они нужны нам для того, чтобы систематизировать и хранить в одном месте те рецепты, которые мы используем чаще всего. Для того, чтобы создать такую папку, нам нужно выбрать любой рецепт и перенести иконку с рецептом в область плюсика после чего аппарат создает папку и мы можем назвать ее по собственному желанию для того чтобы удалить любую папку нам нужно удалить из этой папки все рецепты которые там находятся для этого мы зажимаем рецепт после чего нажимаем на кнопочку удалить тем самым мы удаляем папку с рабочего стола нашего устройства сегодня хотелось бы еще поговорить о рецептах, которые мы сами можем создавать на нашем аппарате. Для того, чтобы создать любой рецепт, мы должны выбрать вкладочку с колпачком. Зайдя в эту вкладку, мы видим три параметра. Мы можем либо создать обычный рецепт, который имеет несколько шагов, либо мы можем создать рецепт мультилевела, который имеет всего один шаг, либо мы можем изменить любой из имеющихся рецептов в нашей библиотеке. Оказавшись во вкладке рецепта мы должны выбрать три наших главных параметра. Конвекцию, пар, либо комбинированный режим. В каждом из режимов нам нужно будет выбрать нужный нам параметр, который мы освещали ранее. После чего мы будем нажимать на вкладку «Сохранение нашего рецепта». И дальше мы самостоятельно можем описать наш рецепт, добавить ингредиенты, а также название и картинку. После чего нам нужно подтвердить сохранение нашего рецепта. В конце любой рецепт оказывается на главном экране нашего дисплея. В нашем аппарате присутствует автоматическая система мойки, о которой бы я более детально хотел бы сейчас поговорить. Для этого нам нужно выбрать вкладку «Мойки». В данной вкладке у нас есть несколько режимов, в которых мы можем осуществлять мойку рабочей камеры. От самого небольшого, это система Fast Wash, которая будет занимать всего 11 минут до самой большой по времени, это мойка Hard Extra Grill, которая будет занимать 2 часа 18 минут. Но также есть средние режимы мойки, например, как Medium Eco-мойка и мягкая мойка. Eco-мойка это также одна из наших запатентованных технологий, которая позволяет мыть рабочую камеру чуть дольше, но при этом использовать меньше моющего средства. Основным курсом компании Linex, помимо предоставления очень качественного оборудования, является забота об окружающей среде и экономичность в использовании энергии и водных ресурсов. Поэтому в каждой машине у нас есть специальная система, которая называется Energy Monitor, которая позволяет нам отслеживать количество использованного электричества, воды и моющего средства. Чтобы зайти в такую систему, нам нужно зайти в главное меню нашего дисплея. Здесь мы выбираем данную вкладку. В режиме реального времени на мониторе мы можем посмотреть расход воды, электроэнергии за любой период времени работы аппарата. Также в общей вкладке настроек вы можете изменить разные параметры своего дисплея, начиная от даты и времени, заканчивая языком, на котором вы будете работать на этом аппарате. Данное меню очень похоже на то, как выглядит меню в наших смартфонах и гаджетах. Также бы хотелось обратить внимание, что наша печь подключается к Wi-Fi. Это нужно для того, чтобы, к примеру, мы могли сохранить или поделиться протоколами HASP. Это мы можем сделать как через USB-разъем, так и посредством Wi-Fi. Для того, чтобы это сделать, нам нужно войти во вкладку USB. С помощью данной функции мы можем скачать протоколы ХАСПа мы можем обновить прошивку нашего устройства, а также сохранить нашу учетную запись. Важно подчеркнуть, что приобретая данный аппарат, вы также приобретаете свою учетную запись в большом мире компании Linux. Такая учетная запись называется MyNabook. И вы можете открыть ее как с рабочего стола вашего устройства, так и с любого смартфона, гаджета или компьютера. Все, что вам для этого нужно, это зайти на сайт компании, ссылка которого будет размещена в описании. После чего, даже не имея аппарата, вы можете использовать библиотеку рецептов, зарегистрировавшись на нашем сайте. На сайте вы можете пройти быструю и несложную регистрацию и пользоваться теми рецептами, которые компания Linux дает своим пользователям абсолютно бесплатно в базе данных нашей компании свыше 4000 рецептов. На нашем аппарате эти рецепты вы можете найти во вкладке «Облако». Заходя в эту вкладку, вы обращаетесь к облачному хранилищу нашей компании. С помощью данной функции вы можете скачать любой рецепт из базы данных на свое устройство, а также можете поделиться своими рецептами с нашей базой. А с вами был Равиль Тазудинов, готовьте правильно.